Итак, друзья, мясные чипсы из свинины режем на полоски, на слайсы толщиной примерно в сантиметр. И температура сушки нам сделает это мясо безопасным. За 8-10 часов ты можешь получить уже готовый продукт, который не будет не портиться месяцами. Рассол для шприцевания 15-25 грамм на килограмм, в зависимости от того, как вы любите соленость. Смесь специй любая по вашему желанию, в данном случае купаты острая. Добавляем воды 5-10% для того, чтобы все специи равномерно перераспределились. Вымешиваем 3-5 минут для максимального просаливания и распределения специй. Оставляем для просаливания на 30-60 минут. Чипсы просолились, если вы активно массируете их, просаливание еще больше ускоряется. Смотрите, какая красивая картиночка у нас получилась. Термообработка 60 градусов на 5 часов, 75 градусов оставшиеся 3 часа. Друзья, все готово. 6,5 часов сушки, активной сушки. Мое единственное упущение, не предусмотрел, нужно было смазать маслом сами решетки. Решетки новые, поэтому все достаточно приклеилось. Но есть момент. Я сейчас положу все это в холодильник, они набухнут в холодильнике за ночь. И нормально отклеится. Ну, хоть как-то. А вы на будущее, перед тем, как укладывать мясо, смажьте прям кисточкой маслицем, да? Все. По, -по вкусу я же попробовал. По вкусу изумительно. Обалденно. Все стабилизировано, мясо сварено, жестко, да? Это свинина, поэтому мне нужна защита от всяких там нехороших вещей. Быстро, удобно и просолится, и даже если не солилась, просолится в процессе хранения. Я сейчас упакую в вакуум, и это может храниться месяцами. Все, что хотел показал. Сам рецепт в описании к этому ролику. И еще момент хотел отметить. Мы сейчас параллельно выпускаем наши ролики на трех площадках, даже четырех площадках. Ну, ходят слухи о том, что с Ютубом что-то будет не, не так, да? Поэтому у нас есть основная площадка, это Рутуб. Те, кому не нравится Рутуб, у нас есть Яндекс.Дзен. Те, кому не нравится Яндекс Дзен, у нас есть ВК. Везде там будут выходить параллельные ролики, пока у нас не устаканится ситуация. Если вы хотите меня найти лично, у меня есть канал в Телеграме, Павел Агадкин называется. Вот. И э, сейчас у нас начинается еще один интересный проект на Boosty, Бусти есть такая платформа, э, я начинаю выкладывать интересные статьи лично от себя, да? интересные э, репортажи, интересные интервью с людьми, технологами, ветеринарами, то есть какими-то узкими специалистами, которых просто так вот днем с огнем не сыщешь. Вот у них есть мнение, вот с ребятами собрались, пообщались, на самом деле есть что сказать и есть чем с вами поделиться. Поэтому вот это будет на Boosty, Бусти э, нас можно найти, ем колбаски просто, да. Ну, либо если какой-то срочный вопрос, в телеге под любым из моих постов, лучше из последних, да, напишите вопрос, я постараюсь ответить.